Здравствуйте, мои дорогие, прекрасные друзья, радиослушатели и радиозрители нашего самого лучшего в мире, радио Люберецкого региона, вот оно. И также сейчас довожу немножко о себе. Я председатель клуба Люберецких городских поэтов, старый кот Андрей Бабин меня зовут. Наш клуб тоже классный, самый лучший в мире. Ну, во всяком случае, самый лучший в этой части галактики. Я сейчас почитаю для вас парочку, троечку стихов, потому что, ну как без этого, дорогие мои? Я же председатель клуба поэтов. Ну так вот, первое стихотворение я видел это явление сам. Знаете, когда меняется, немножечко меняется время года, и ты стоишь на вот этом маленьком-маленьком-маленьком разделении, ты видишь прямо гармонию вселенной. Называется «Последний осенний листок». Последний осенний листок На ветке шептал надо мной Мир прошлого часто жесток. В нем ветер и бешеный зной, В нем холод рвет крылья небес, В нем мер мертвенный мутный туман, В нем стынущий полночью бес И страх остывающий ран. И зыбкая, словно пурга, Усталость от прожитых снов. Ни друга там нет, ни врага. Все спит километрами льдов. Не нужно его возвращать, Пускай он дрейфует во тьму. Осколков его не собрать, Его не вернуть никому. А я, отвернувшись, молчал, Зажав в руки тающий свет, и рваным дыханием встречал Снежинок хрустальный балет. Ну, второе стихотворение, наверное, немножко такое вот. Посвящается моему другу. Так вышло, что он у меня немножко такой со странностями, ну прям, как и я. В общем, моему другу. Читается впервые «Никто не станет тебя прощать» называется. Ну ладно, дорогие мои, никто не станет тебя терпеть. Твои закидоны, бухие пляски и то, как совсем не умея стареть, ты шлюхом стихами льешь в уши сказки, Никто не станет тебя прощать. Они будут думать, ему просто скучно, И не догадаются просто обнять. В плечо привалившись, заплакать беззвучно. Никто не поверит ни мне, ни тебе. Ни строчкам бессонным, ни книгам на полке, Но сразу осудят в пугливой толпе. Мы призраки прошлого белые, Волки. Они не сумеют, не жди ничего Ты даришь весь мир, а другим не дается Такого я знаю еще одного Он в зеркале вечно над нами смеется Они не успеют, пускай будет так Мы в ночь летим край небес обрывая Заплачет нам вслед дева, пес и дурак и с ветром обнимется полночь немая. А вот этот стих я посвящаю прочтение этого стиха нашему близкому другу, нашему поэту и композитору Сергею Савельеву, который не так давно, ну скажем так, на время нас покинул. Мы с ним обязательно увидимся, когда придет уже наше время. Серега, это тебе. Этот стих крутой. Да, я его почитал тут недавно в Центральном доме литератора. И выиграл конкурс с помощью этого стиха. Так что стих Сереге Савельеву посвящается. Смейся, мой друг, смейся. Так будет проще уйти. Давай по бокалу, давай, согрейся, лети, над закатом лети. Так будет проще с веселой смертью беседовать на кратке. Коней вороных разгоняя плетью, держа ужас на поводке. Так будет честнее с обломанной шпагой в атаку идти на пролом. Пусть нас не помянут балладой и сагой. За царским дворцовым столом. Хвалебные тосты с тобой не услышим, Но с гордостью всех королев. Для нас тает скрипка, танцуя по крышам, Давай помолчим, замерев. И в том кабаке, грязном и торопливом, Где выбиты окна в рассвет, Портовая шлюха, с луной над заливом Блеснут нам слезинками вслед. Ну что, дорогие мои, сейчас... А сейчас стих пободрее. Он называется «От подножия трона, где держат шутов». От подножия трона, где держат шутов, От подножия скал, где распластан гранит, От расплавленных солнечных огненных ртов, От могильных холмов, где история спит, От пустых обещаний и глупостей клятв, Неуместных вопросов, молчания в пол, Где застрянет кинжалом оскаленный взгляд. Там я снова перчатку швыряю на стол, там опять выхожу, грудь рванув до кости, там я саги стелю, размахнувшись к ногам, прямо в грязь, чтобы воя к тебе доползти, чтобы ты снова мы, чтобы нам, это нам, эшафотом, расстрелом клянусь, топором». Чтобы в спину кричали, что все это зря. Чтобы звезды осыпались колотым льдом. Чтобы ты снова мы. Чтобы мы снова я. Спасибо, дорогие мои.